Итак, друзья, елочка, да? с которой мы будем встречать 2014 год. Друзья, Олимпийский год, друзья. Вот такая вот елочка. Кому-то нравится, кому-то, может быть, не очень, мне нравится. Олимпийский год, друзья, встретим. Ну и все. Пока.